because we have we have missed you for a long time. I know this is something that everybody else outside there may be asking. The hair, um, your skin, this is a question somebody has asked, and also nails, how, how do they grow? How do you need to take care so much of your skin you put on those things uh, you, you you use a lot of lotions or all that to make your skin still glow you get dry skin because now you're taking no taking no water no know what exactly how how how and what is exactly their condition how are they naturally without even adding anything and do you add anything else to help with those sure, uh, sure. yeah it, mm. okay Значит, Допустим, допустим, если мы говорим о твоей коже, пользуешься ли ты кем нибудь кремами или другими субстанциями, потому что у тебя сейчас ничего в тело не поступает, ни вода, ни еда, вот и э, нужно ли тебе принимать специальные усилия для того, чтобы э, ухаживать за волосами, за ногтями, то есть э, именно вот э, он хочет получить, как можно более подробный ответ на этот вопрос. Ну, волосы я мою. Mm -hmm. Один раз в неделю или один раз в две недели uh, без сульфатными шампунями для кудрявых волос. So принимаю душ, я э, из холодной воды, и, как правило, я ничем не ополаскиваюсь, только если, э, когда на велосипеде в какую-нибудь пыльную погоду, когда я чувствую, что у меня э, много на мне пыли осело, то какими-нибудь легкими гелями э, бывает, что моюсь, но обязательно в холодной воде. Okay, so, uh, Эм, а как часто ты принимаешь душ в данный момент? Ну, как правило, да, если, если хочешь, я очень часто езжу на озера, а если говорить о доме, ну, не каждый день. Это бывает ну, раз в два дня. вот так вот. Или если ага. мне захотелось освежиться, просто принять холодный душ, то, то так. Вот, но, но еще ты купаешься в озерах, да? Да, да. Okay, so she, so she says. First of all, I only take uh, take cold showers when when at home, and I don't I do not shower every day. I uh, it usually happens one once in two days or something like that, and I usually don't use any uh, detergent. But uh, but only only uh, for example, after riding my bike, if I uh, feel that too much dust. И кожу я uh, на каком-то этапе масленистость кожи уже начинает появляться. И кожу я как правило ничем не смазываю, но если мне прям совсем очень захочется, но ну это наверное раз в три месяца вот так вот было кокосовым маслом. Okay, and then she says that uh, at some point on this lifestyle your skin starts getting oily, oily like in a good sense, um, and I usually don't put anything on my skin, she says, but, uh, If I really, really want, and it happens usually once in three months or something like that, I put some coconut oil. Mm -hmm. I also like to put coconut oil on my lips. And those are my, you know, my nails, I just cut them uh, the regular way. Значит ли это, что твои ногти растут э, таким же образом, как и у всех людей, примерно в том же самом темпе? They, they it, вот, или, yeah. mm. или, или они растут э, быстрее или медленнее? Они растут точно так же. Может быть, если бы я Uh, постоянно в водоемах не купалась, может быть, вы, может быть медленнее быросли. Но okay. um... uh, сейчас две секундочки. Yeah, no, they uh, they grow uh, they grow at the same pace as uh, of all other people. It might be that uh, if I wouldn't uh, if I wouldn't bathe in uh, different bodies of water, natural bodies of water, they would grow uh, they would grow slower.